Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале TSL. Сегодня мы научимся делать вот такой симпатичный самолетик. Для, для этого нам понадобится с вами лист бумаги размером А4. Итак, приступим. Гибаем наш лист сначала вот таким образом. Так, теперь сгибаем наш лес вот таким образом. По Точнее кучка взять. Угу. Теперь сгибаем нас лист пополам вот по этой линии вот так вот эту часть и эту часть и у нас получилось вот эти линии посещения точка вот по этой точке мы сгибаем лист еще разок вот таким образом и смотрите делаем что дальше берем наш листочек и складываем вот таким образом плотненько, плотненько. Теперь вот эту часть гибаем вот так вот, потом переворачиваем, и получается вот так. Теперь вот этот край к этому по этой линии делаем и симметрично с другой стороны тоже делаем распрямляем, и дальше мы И наш вот так вот И с этой стороны то же самое вот. вот получается у нас вот такой вид Далее Мы берем вот эту часть Согибаем таким образом вот. теперь мы берем эту часть и согибаем вот эту с этой стороны по центру сюда вот так вот Эту часть аналогично с другой стороны. Вот, вот можете посмотреть. И распрямляем вот эту. Видите, здесь линия сгиба. Вот, вот так вот мы делаем. Здесь. И, вот так. И смотрите внимательно. Вот у нас была тут линия сгиба, мы вот так окончательно. Сгибаем. Теперь смотрите с этой стороны. Сначала мы прикладываю чтобы полностью совпалит эти две части и разглаживаем отпускаем потом мы вот этот сгиба переворачиваем и сгибаем вот так. вот у нас получается такой Далее мы с вами оставляем и разворачиваем. И теперь вот эту часть мы прикладываем сюда, к этой линии. Так вот. И разглашиваем. Отпускаем. И вот линия центра, вот так, окончательно делаем таким образом все теперь вот эта линия должна совпасть с, с этой линией так кладем проглаживаем выстраиваем и окончательно сгибаем с этой стороны вот таким образом вот у нас получилось с вами такая фигура теперь вот так вот заворачиваем переворачиваем и смотрите внимательно берем вот эту часть и прижимаем сюда а эти края вот должны расположиться вот таким образом, смотрите, вот, Видите? так и так и так. Вот. Если кому непонятно, еще раз повторю. Вернемся в прошлую позицию. Она была вот такая вот мы перевернули потянули себя и разгладили и получился у нас вот такой вид так теперь смотрите мы должны вот эту часть загнуть сюда но примерно вот по этой линии от центра вот центр проходит то есть мы берем наше крыло, вот совмещаем с этой линии и смотрим. Да, примерно вот так. Да. Нет, еще бы. Я бы еще чуть-чуть подогнул бы. Вот так Достаточно. Вот, теперь мы отгибаем и теперь сгибаем другую сторону. Это крыло так, чтобы. Этот сгиб оказался по центру. Вот так вот. Теперь берем это крыло и совмещаем ровненько с этим. Вот так, чтобы было прям кратенько. И разглаживаем тоже с этой стороны. Сгибаем назад. И то же самое сгибаем к центру. Вот таким образом. Вот. Вот у нас получился вот такой вид. Далее. Вот здесь носик будет. Мы вот эту часть, видите, там, должна загнуть вот так вот. Вот, чтобы по этой линии. И, соответственно, с другой стороны. Здесь. Вот так. Вот, смотрите. Видите, да? Так. Далее берем наш самолет и огибаем вот таким так. образом. Вот. И вот эту часть, вот сюда, мы должны согнуть вот к этой линии, вот так вот, и к ниже остальные подтягиваем. И то же самое делаем с другой стороны. Эту часть сюда и все остальные вот. Теперь осталось последнее Поправим Вот эти два кончика крыла мы должны загнуть вот таким образом и таким образом примерно пол сантиметра теперь вот мы здесь распрямляем и заправляем вовнутрь то же самое делаем с другой стороны заправляем Приправляем вот так Видите, вот, да? Теперь вот эти два кончика, вот этот и вот этот. Мы с ними идем вот что. Мы берем вот, вот эту часть. Хвостик, и загибаем вот если у нас линия. Вот такие, Вот так вот, смотрите. И с другой стороны то же самое делаем. И остался еще здесь. Вот здесь кончик сгибаем. И здесь кончик сгибаем. И потом заправляем внутрь. И здесь тоже самое. Справляем внутрь. Вот так, вот. вот так, здесь тоже самое, еще побольше и точнее вот так. Здесь мы подровняем, вот так вот, вот так. И, в принципе, наш самолет готов. Осталось только взять обычный клей, немножко помазать, вот так вот, и наш самолет с вами готов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Смотрите наш канал Toy